Всем привет дорогие друзья. Сегодня у нас поездка в лес ребята. Сегодня попробуем посмотреть если в, в лесу у нас грибы. Дождик пошел. Так ладно, найдем первый гриб ребята и включимся. Так, ребят, нашли малину. Вот такая ягод, ребят. Я что-то нашел уже. Где-то вошел в лес. Да, нашел уже. Где Так, первое, что у нас попалось, ребята, в лесу, это сыроеда. Ну, пока грибов не замечаем. Такой вес у нас. Раешки снять он, вот, сколько Ой, их там стоит. Там. Ну, в лесу много следов, уже прошли люди. Да, много не грибов, а много ягод. да ягод много. Ягод, шерника, мари... Так, вот, ребятушки, лисички. Соберем хоть их. Пока. Сейчас подождем, наша мама придет. Мама срежет их. Лес вообще прекрасный, дышится хорошо. Ой, лисички, правда. Давай, срезай. Есть ножик-то? Сейчас опять напишут в комментариях, что грибы срезаете. Ой. типа надо выкручивать как привыкли так и собираем нравится не смотрите да да мы оставляем Грибницу оставляем в чем еще непонятные вопросы Ой. все вроде да черники кстати очень много в лесу Мы прямо вот вышли буквально пять минут прошли все в чернике все, остановка на чернику у нас Где тут прошел не заметил висички опять вы Может на этот, на сковородочку наберем Еще <клес> вон там лисички спрятались Хочется беленького, либо красноголовойка, ну, подосильник. тут, вот похоже, ребят, на волнушечку. Ну да, волнушечка. Вот, и вот еще маленькая. Маленькие лисички появились, ребята. Ой, тихо-тихо. Маленького взяли с собой. Федь, скажи привет. Тут что? ручей какой-то течет. А это что? Это нет, это плохой. Не, Клади. Не, не. Вдоль ручья надо зай пройти посмотреть. Ага. Не, дать не. Нет, это что-то плохое. Так, вон, ребята, еще лисички. Может, на картошку с грибами соберем. Ну, так... Идем до ручья. Вот по кромке прям ручья, чтобы не заблудиться, обратно пойдем по той стороне. Главное по грибам, давай уже. Подходи к грибочкам. Вот он главный. Ой, вот, наш сегодня. Гражданин. Опа. Опа. Вот готов. оно. Побежал за обратно, называется. Далеко от меня не уходи. Человек мой. Да. Так, ребята, какая шута на дереве. А что похоже, ребят, напишите в комментариях. Так, вот, ребята, первый гриб. Что-то похоже на грибы попалось. Стой. Давай, мама, срезай. Да, мама. Что Ой. там за гриб посмотрим? Я ты. Ну, ну, да будешь? походу. Да, подбереззик. Ну кафедь подержи гриб. Понюхай грибочек, Как и грибочек пахнет, лес. А. Ай, вкусно, да? А не черви. Нормальный. Угу. Ну, ладно. Угу. Так, ребята, Подберезовичек нашел. Мы возьмем, Что? Вот он выкрутил, ребята. Кому надо выкручивать, вот я выкрутил. И бесичка рядышком. Вот такая красавица. А вот подбрёздочек. Пачки, ребята. Красноголовик. Подосиновик, грубо говоря. Опа. Вот такой красавец. Ты какой-то дикий кошмар! Нет, ой, а! вау! Полезно, полезно. Вот Очень черелок. полезно, ноги ломать. После ой. уже там пилит. Сидь, стой. Чиливы нет? Ну он большой, конечно, но Умеешь... поменьше. Полож... Чиливы, да? Ну зеленый. Подожди, Вот что в Это тоже зеленый. Зеленый какой? -то. Вот он, где зеленый. Ну, а должен какой-то. Петь, ну-ка ты умеешь пилить. Ну-ка, давай, поднизом. Другой стороной. Не кричи. Вот так. Пили, пили, пили. Вот молодец. Сервиевый нет? Нет, у нас он чистенький. А -а -а. Пилить будем? Так, ну, я. Я. ну положи его хоть, а что? вообще Полили, мало. Не, не так, а вот так. По зеленой штучке, вот так. Режь. Ну, хорош мне пальцы, попросила сына порезы, сейчас бы пальцем вам лишил, молодец Федя, ты не устал? Не устал? Не, конечно, мать Белый гриб, первый в этом сезоне у нас, мы его все-таки нашли С ребенком тяжело идти с маленьким, так что сейчас скоро наверное, домой уже пойдем смотри как гриб где беленький давай садись с той стороны не видно так стой стой ну срезай ладно пониже ты показался у нас червивый этот белый тут дальше еще что-то там за гриб малый нашла что там белый да, червивый. червивый белый почему-то ребят там два, два две лисички. Сейчас мама их срезат. Три, да, там лисички? Да. Так, кто там мешает Еще лисичку нашел. Оп, шляпка маленькая упала. Так, вон грибочек, ребят. Вот, вот. вот тут посмотри, займушки. Вот маленький. Возьми, вон маленький. Вон еще. А, вот еще. А вон еще. Угу. Вот, вот. Вон. Вон вот здесь Большие. Вон, сюда не Вот. Сюда не доходили, значит. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Это нехороший. Опа. О -о -о. Еще ребята грибок. Где Какая красавец. Там вырос. А -а -а -а. Червивый, наверное, скорее всего. Какая Красавец. Интересно, что, что это за гриб? Что? Думал, ребята, это гриб поэтому а Дымоуха или как она там по-другому называется. Грибок. Кто-то сбил. Смотрите, как грибок растет. Прям на отмену. Угу. Мама, подосиночек нашла. Тут хороший грибочек. Он подосиночек, ребят. Не срывай, не срываю. Сейчас маленький сорвет. Ты будешь резать. Давай. Пониже. Садись? Садись. Садись, Федя сядь, садись, пониже, помоги маме, помогу, конечно, вот так вот, опа, ну покажи Феде какой грибочек поднимай там, поднимай грибочек, о, чего ты кидаешься? с ним? кусают комары, а, ой, мамка зачем, ну покажи Зай, вот как красавец, вообще красавица нашел, смотри. Вообще. Да вообще, вообще смотри прям какой. Да тот у нас. Смотри, какой он нашел. Молодец. Так, еще один подосиновичек. Ага. Дай ножичек ему, на. Да. Ты, ты. Он говорит, червивый пап. Ну вот, покажи. О, он весь. Да. Ой-ой-ой. Пачки ой, ой. маленькие, сестрышки. Мам. Мам. Нет. Не те, те. Не они волнуются. Ребята, тут березочек какой. Ну, возьмем. Где зажарочки, с картошечки. Что делать? Хороших пока грибов нету. Белый. Да, иди за свое эти какой-нибудь. Вот такой грибочкой. Федь, Федь, давай! Он срезает, идем. Иди ко мне, Федь. Федь, иди. Ножички срезает. Да. Пониже. Давай. Леж. Реж. Реж, реж, реж. Какой хороший. Ну, покажи. Какой а -а -а. хороший. Все чистенько. Молодец. Что там Федя, Кость нашел? А. Маленькие. А. Очередной, ребята, гриб. Очередной, мамин. Чуть не упал. Опа. Опа он сам так. Очередной грибок. срываю его. Этот. Ну, ты еще какой-то видишь? Ну, покажи. Так, ну, да, под моих Мои впереди ушли. Такие тут дороги, ребята. Идем, короче, вдоль дороги просто и все. Иди к Это... давай Погнали. Ну что, за? давай выфиливай. Как тебе прогулка по лесу? Заменяет грязевые ванны, <с фитнес <с и все остальное. Но с маленьким ребенком, конечно, ходить. Ему нравится. Ему хорошо везде бегать, но ходить далеко еще не может и долго. Ну а что, прогулялись немножко, подышали воздухом. На сковородку хоть нас собирали. Ну да. <coughs> ну, нет еще грибов столько, как в том году было. Только начинает, наверное, ну, еще. Что, он туда? Да, по тропинке. пожалуй. Когда... Да, вот. основном... В основном какие грибы там должны быть? Березовики, да? Угу. Вот с этих... Ну, как лисичек. Покраска. Да, лисички раз карту ну, немного белых. Ну, червивые. Да, много почему? червивых, и белых почему угу. Черники много. Черники много, да, ягод всех, короче, по-моему. Да. Я тут немножко собрала чернички, малинки, угу. землянички. Ну, зато малый будет спать, как убитый. Да, Федь? Да, Федя угу. будет спать у нас цельник как убитый. Ладно. И переключаемся хотя уже наверное скоро видео заканчиваем Ну вот ребята что нам удалось собрать где-то часика полтора гуляли по лесу угу. пожарить хватит так ну вот ребята пришли мы с леса, что мы собирали показал вам все давайте ребята подписывайтесь на наш канал ставьте лайки кому не понравилось пишите комментарии как вы собирали грибы вот Наша грибная охота закончилась на сегодня.